Добрый день А сегодня какого числа не подскажете? 16, -е. 16 -е. У меня сегодня заседание У Я в курсе? Никакого там распоряжения не поступало Пропустить без дискриминации Все одинаково в масках проходят И все то есть от Вахрушева не поступало ничего конкретного? Для вас исключения нет. Исключений нет. нет. То есть по признаку... Что, что ли? По признаку какого-то предмета на лице, да? Иного способа нет пройти? Нет. Нету? Точно? Я все уже сказал. Но может уточните все-таки? Не будете уточнять. Не будете уточнять, да? Ну. ну хорошо. То есть вообще никак без этого не пройти, да? все ладно благодарствую на этом хотя бы А представьте еще кстати и так прекрасно меня знаете я вам не буду на камеру представляться почему потому что почему в шоу хочу участвовать вы свое шоу снимаете вы сами представляйтесь там снимайте себя хоть в каких ракурсах так я представлюсь я человек а мне не надо я знаю кто вы такой но а вы-то представьтесь, если вы попросили. А зачем представляться? Ну, вы попросили, я представился. Я, а не... Вас... я не просил вас представляться, я вас так знаю. Нет, да? Если вы глухой, я не виноват. Я вас прекрасно знаю, вы меня прекрасно знаете. А вы сейчас оскорбляете меня? Я вас так? не оскорбляю, я вам говорю, по факту, что есть. Ну, сказали, если вы глухой, я не виноват. Все, видала. до свидания. А еще вопросик, канцелярию могу пройти, нет? Маску оденьте, хоть куда пройдете. То есть, только по признаку предмета на лице, да, какому-то? Ну, подтвердите, да или нет? Я вам все сказал. Все сказал. Молодец. Значит, не допускают суд без маски. Только по признаку какого-то наличия предмета на лице. Зафиксировали факт. Будем работать с документами. Будем работать. Хотят получать векселя, видимо. Всем добра. До встречи.